Друзья, всем привет! Я приехал в лавку удовольствия поздравить Сашу и его команду с такой замечательной цифрой 100 тысяч подписчиков. Привет, Саш! Хотел спросить, что у привет. тебя новенького в лавке? И, кстати, в этом выпуске у нас будет небольшой розыгрыш, вот такой вот замечательный подарок, чуть дальше о нем расскажем. А пока покажи, что у тебя интересного появилось за это время в Лёш, лавке. Леш, ну я думаю, что прежде всего э, Агатангел у меня появился, это то есть, наверное, что то еще не видел на вашу улицу эти монеты завозят позже ну хочу вот похвастаться это я получил только сегодня Видел такое да да да видел но еще в руках не держал класс видишь какая 62 грамма огромная переверни как она с другой стороны я так понял обзор ждем у тебя на канале совсем скоро конечно конечно скоро будет обзор что тебе еще рассказать у меня скоро будет обзор по штык ножам новые Такая дополнительная тема Очень много у меня по статуэткам появилось Очень много уже по статуэткам я и продал Поэтому Что тебе Как интересует? новогодние игрушки? Распродал? Это что тут? Новоделы? Нет здесь новоделов Здесь все дорогие старенькие игрушечки Ну как дорогие тут Дорогие все прямо раскупили Но 150-200 гривен вот А вообще очень много елочных В этом году прямо бум Причем я не думал, что столько людей их коллекционируют Ага, видел у тебя на, на канале обзор золотых монет российской царской России. Что-то уже осталось еще а или все распродал? Продал. Все продал. Все. Э, раскупили также на подарки. Есть э, ну, много очень. Отлично. Вообще подарки классная тема. Э, вот подарки классная тема. Как раз переходим к подаркам. Друзья, я хочу в этом видео э, порекомендовать вам канал Димы Семиренко. И там будет конкурс. Вот такая, смотри, бокс, коробка из дуба. Сделано. Давайте ты посмотри своим взглядом, как тебе. Она для разных монет. Кстати, самая интересная особенность с этой, монет, с этой коробкой. Сзади просверлены специальные отверстия для того, чтобы монеты дышали. Я, честно сказать, такого не видел, потому что в немецких каких-то кабинетах, такого нет. Но я решил узнать у коллекционеров, правда ли, что нужно делать отверстия в разных таких боксах. И самое интересное, мне 50 на 50. Часть коллекционеров сказала, что вообще такого не знают, какие-то там отверстия, зачем оно надо. А часть сказала, что очень важно, чтобы циркуляция воздуха проходила. Так и патинирование там происходит какое-то. Ну, короче, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, нужно ли, чтобы был воздух дополнительный в таком вот Мюнс кабинете. И вот, вот замечательные десяточки. Я укомплектую этот подарок 10 гривнами всеми, которые уже выходили в Украине, как раз у Саши их можно приобрести. Вот они. Да? У тебя есть все-все-все? Абсолютно есть все. А мое мнение по вот твоему да, расскажи. вопросу. Я думаю, что э, та монета, которая в запайке, которая не дышала воздухом, ей, конечно, не нужны никакие дырки, 100%. Э, что ты капсулу будешь вентилировать? А если монета уже вскрыта, и ее трогали руками, то, наверное, Ей тоже все равно, наверное, если там дырка. Но когда монета вскрытая, я могу тебе показать советские рубли юбилейные в пруфе, которые глотнули воздуха, И у них такой золотая патина. Видел такую? Она класс, просто класс. кайфовая. То пусть, конечно, дышит. А если эта монета, ну, действительно, в запайке, ну, о каком воздухе речь? Значит, какие условия у нас для участия в розыгрыше? Кстати, обзор на этот э, вот эту. Шкатулку я делал на канале, посмотрите по ссылочке в описании. Для того чтобы поучаствовать, вам нужно перейти на канал Димы Семиренко и под крайним видео написать привет от FK или Фартовый коллекционер. И как только наберется 250 лайков под этим видеороликом. Я разыграю, проведем розыгрыш, так что, друзья, переходите. Вот это подарок, да, у нас? Вот, вот это, это подарок, будет. он будет укомплектован вот этими всеми монетами 10 гривен, которые я приобрел у Саши в лавке. И два, два еще на следующий, нарост можно себе э, оставить. Хороший подарочек, хороший подарочек. Так, друзья, и условия, еще раз, быть подписчиком моего канала, канала Димы Семиренко, обязательно. И 250 лайков, и мы разыграем вот этот бокс. Я бесплатно отправлю по Украине этот замечательный подарок. Участвуйте. Класс. Ну что ж, друзья, спасибо, что заглянули. со что-то еще про лавку. Расскажешь, как тебе со 100 тысячами живется теперь? Долларов? Подписчиков. <с Хотя <с если э... каждым подписчик даст тебе по доллару. Леш, на самом деле, на самом деле, гораздо волнительнее было, когда было 1000. Гораздо волнительнее было, когда 10. А когда уже э, поставил на такие рельсы, что локомотив движется и люди подписываются люди людям нравится у меня сейчас честно сказать прям немножко какой-то иногда даже страх от к потому да. что во первых ну у меня все кайфовые подписчики но появилось много людей которые пишут что попало до да, которые угу. просто ради того чтобы написать и очень много началось спама но Кнопку еще не получил, если ты хочешь спросить. У меня даже еще нет функции нажать ее. Видать еще канал на проверке. Вот. Я думаю, скоро Скоро будет. Я еще раз хочу поздравить тебя, твою команду, которая помогает, поддерживает. Вот как раз заехал лично Спасибо огромное, Спасибо, супер. Передайте привет, команда. Всем привет. Окей. Все, спасибо. Всем пока.